Государственный телерадиокомпания Ильтер Новости. В студии вас приветствует Ценко. Здравствуйте. вице премьер министр алтаная Мурбекова провела очередное заседание Координационного совета по социальной защите населения и правам детей на 2019 год. Основными направлениями Совета определены социальная защита детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также создание для них доступной среды жизнедеятельности в целях эффективной интеграции их в общество. Совершенствование системы инклюзивного образования и поддержка выпускников детских домов и интернатов. У Мурбекова отметила, что принято постановление правительства о делегировании осуществления отдельных государственных полномочий по выявлению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их социальному сопровождению органам местного самоуправления. Отдельно была обсуждена необходимость улучшения системного подхода в решении вопроса постинтернатного сопровождения выпускников детских домов и интернатов, а также мерах по сохранности государственных выплат детям сиротам. Участники заседания также рассмотрели вопрос о мерах по улучшению социальной поддержки поддержки детей, проживающих в приграничных населенных пунктах, имеющих особый статус. 32 автозаправочные станции Бишкека не соответствуют нормам пожарной безопасности и СНИП. По информации вице-мэра Бишкека Уланбека Азагалиева в Бишкеке, некоторые АЗС работают с нарушениями. Проверить и закрыть их нельзя. По информации Госэкотехинспекции, в 2017-2018 годах руководителям АЗС выписывали предписание штрафы, но, по мнению чиновника, что в корне эта проблема не решается. По его данным, в столице 98 АЗС, из которых три не функционируют, Азагалиев напомнил, что в свое время разрешения на АЗС выдавали временно до реализации генплана. На тот момент документы соответствовали нормам, так как вблизи АЗС не было домов. В настоящее время ситуация изменилась. По мнению вице-мэра Бишкека, вина в этом. Бишкек – глав архитектуры. Ситуацию необходимо решать в комплексе, отметил Азагалиев. Канти женщина убила своего мужа. По данным правоохранительных органов, труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружен 19 июня. Ноги и руки у мужчины были связаны, к ногам был привязан кирпич. По подозрению в убийстве задержана жена погибшего. По предварительным данным, погибший сильно бил свою супругу. Сообщение об обнаружении трупа бучика поступило от сотрудников МЧС. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. По подозрению в совершении преступления задержана 44-летняя супруга погибшего и выдворена в ИВС. А на окраине Карабалты неизвестные в масках ворвались в дома убили мать с сыном. По информации ГУВД Чуйской области сообщение о факте нападения поступило 19 июня в дежурную часть Воды Джайлизского района. Звонившая сообщила, что в дом на окраине Карабалты ворвались неизвестные в масках и нанесли ножевые на ранения ее мужу и свекрови. Оба скончались на месте. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Погибшим оказались 53-летняя жительница Карабалты и ее 31-летний сын. Назначена экспертиза, досудебное производство продолжается. Инсталляция со светившимися шарами, декоративными ограждениями на пересечении Чуйманаса в Бишкеке пострадала в результате ДТП. По информации мэрии Бишкека, накануне вечером неизвестный водитель въехал в декоративное ограждение и скрылся с места ДТП. На место прибыли сотрудники столичного ГУБДД, которые будут изучать съемки с камер видеонаблюдения для установления виновника. Сломанные ограждения сотрудники муниципального предприятия Залык отвезли на базу предприятия для восстановления. Сегодня они будут вновь установлены на прежнее место, отметили в мэрии. Сертификаты от государственной страховой компании на восстановление жилья после чрезвычайных ситуаций получили жители Алайского района. В апреле этого года тут пострадали 20 домов. Шквалистый ветер снес крыши. Компенсации получили 9 семей. Все, кто вовремя застраховали свое жилье. Мои коллеги продолжат. Гуля Страканыева сегодня получает сертификат от страховой компании. Это уже вторая выплата для женщины. В прошлом году шквальный ветер снес шифер с крыши ее дома. Получив компенсацию от страховой, она тут же застраховала жилье снова. «В этом году снова ветер повредил крышу. Я хвалю себя, что не поленилась и застраховала дом. Полис стоил какие-то 600 сомов. Теперь мне легко будет восстановить крышу». В селе Талдысу в Алайском районе сильный ветер повредил крыши порядка 20 домов. В апреле этого года свое жилье застраховали 9 человек. Сегодня все они получили компенсации от страховой компании. Кто не застраховал свои дома, сегодня очень жалеют. Они не могут рассчитывать на компенсации. Остальные получают выплаты. Всего в Алайском районе в этом году свои дома застраховали примерно 800 семей, и многие уже ощутили выгоды страхования. Многие не застраховали свои дома по той причине, что они были в залоге. Мы думали, что не можем застраховаться. Сегодня узнали от специалистов, что застраховать свое жилье можно независимо от этого. Обязательное страхование жилья в Кыргызстане стартовало в 2017 году. Тогда же была приостановлена выдача суд на восстановление жилья после ЧС. Все расчеты теперь производятся только через государственную страховую компанию. Наши граждане знают свои права, но забывают об ответственности. Обращаются к государству уже когда случилось ЧС, но мы возмещаем ущерб тем, кто вовремя застраховался и имеет полис. К сожалению, не только простые жители, но и интеллигенция относятся к страхованию с равнодушием. Еще раз напомню: страховать свое жилье это обязательно. В случае ЧС мы будем рядом стоимость страховки на год для сельских жителей составляет всего 600 сомов для жителей городов только жилья другое имущество можно застраховать по желанию алена смирнова зайнаты тайрамаджан улу ош более 40 тысяч выпускников школ прошли общее образовательное тестирование. 52 выпускника, получившие наибольшие баллы, удостоились золотых сертификатов. В целом, Министерство образования отмечает положительную динамику роста подготовки будущих абитуриентов. Подробнее в материале Бипомата Салбекулу. Спокойствие, здоровый сон и хороший аппетит – таков залог успешной сдачи УРТ Нуртегина Кульбаева, сумевшего получить 234 балла. По его словам, никаких дополнительных занятий он не получал, готовился сам. Что не помешало ему показать лучший результат в столице и второй по стране. Однако Нуртегин не расслабляется. Впереди еще более трудная задача – выбор места и направления обучения. Я готовился сам. Я не видел надобности в курсах. Просто купил способы и ну, по нему готовился сам. Ну, насчет вуза я пока не знаю, в ближайшее время определюсь. А, ну, по специальности я хотел идти ну, в направлении IT-технологий. В принципе, мне это по душе и ну, в будущем пригодится. Общереспубликанское тестирование в этом году всего охватило 42 тысячи человек из 62 тысяч 11-классников. Отмечается положительная динамика качественного состава выпускников. Так, минимальную пороговую отметку в 110 баллов удалось преодолеть 62% участников теста, что больше прошлогоднего показателя почти на 5%. Кроме того, растет география золотых сертификатов. Так, из 52 наивысших баллов 29 были показаны в регионах. В целом, со стороны государства, это уже уделяется достаточно серьезное внимание, это и подключение школ к интернету, это и строительство последние годы большого количества школ, то есть это условия обучения, да? это учителя, это их повышение квалификации, это их подготовка. Здесь у нас, конечно, очень много есть проблем, но тем не менее, это основные составляющие, которые могут влиять на качество образования. Вместе с тем не стоит огорчаться и тем, кто не смог набрать проходной балл. Они могут выбрать направление на поступление, в которое ворта нет необходимости. В основном это профессии, связанные с искусством и военным делом. Там существуют свои требования. Однозначно есть направления подготовки, при которых ОРТ не требуется. Это специализированные наши учреждения, это подготовка специалистов в военной области, Это, скажем, специализированные у нас учреждения в области искусства и особые условия приема. И там важнее всего, наверное, таланты и способности детей. В Министерстве образования отмечают, что все большее количество абитуриентов выбирают технические специальности. Такие, как сфера IT-технологий, а также горнорудная и энергетическая отрасли. По мнению специалистов, это связано с реалиями рынка труда. Улу, Бишкек. К этому часу это все новости. Оставайтесь с телеканалом ЛТР. Хорошего вам дня. До встречи.